В документе «Фактические значения показателей» происходит расчет заработной платы сотрудника согласно его результатам по различным показателям. Документ «Расчет фактических значений показателей» создается на основании установки плановых значений. То есть, чтобы создать документ, отражающий фактические значения сотрудников, нужно выбрать документ «Установка плановых значений». Нажать кнопку «Создать на основании» и выбрать из раскрывающегося меню «Расчет фактических значений». У нас создался автоматический документ «Расчет фактических значений». На вкладке «Дополнительно» выбираем период расчета. Мы хотим рассчитать за ноябрь. Возвращаемся на вкладку «Фактические значения показателей» и нажимаем кнопку «Рассчитать всех». Каждый раз при нажатии данной кнопки будут стираться все значения, которые вы введете вручную. Система об этом предупреждает. Соглашаемся. Нажимаем кнопку «Да». Если вы хотите рассчитать одного или нескольких сотрудников из списка, воспользуйтесь кнопкой «Рассчитать выбранных». Система рассчитает премию по выделенным вами сотрудникам. Чтобы выделить несколько сотрудников, зажмите клавишу "Контур" и кликните левой кнопкой мыши по сотрудникам. После нажатия на кнопку «Рассчитать выбранных» согласитесь с вопросом диалогового окна. В левой части экрана появились показатели, которые имели значимость и были указаны в выбранном ранее документе «Установка плановых значений». Вот наш документ «Установка плановых значений». В нем у Скарлет есть три показателя, у которых есть значимость. В документе расчет фактических значений мы видим те же самые показатели. Указываем значения у показателей, которые не рассчитываются автоматически. В нашем случае это оценка исполнителя. Поставим ставить четверку. Эшли плохо работал, ему тройку поставим. Мелани у нас большая, молодец. Поэтому ей ставим пятерку. В поле ⁇ Отработано часов ⁇ указываем, сколько сотрудник отработал часов. Ниже указан наклад в соответствии с документом установка плановых значений. В колонке справа вверху указывается стоимость доли показателя, которая также берется из документа установка плановых значений. Ниже рассчитывается премия по показателям в соответствии с тем, которые указаны в наших показателях. Итак, мы рассчитали всех сотрудников и указали фактические значения у показателей, где это было нужно. Теперь проведем документ нажатием на кнопку «Провести» либо «Провести» и «Закрыть».